Приветствую вас на моем канале Интересная Ряда. Вот уже столько лет всех нас, живущих в разных уголках нашей необъятной планеты, объединяет единый общий интерес – познание нового. При этом каждая страна, каждый регион и каждая местность имеет свои достопримечательности, традиции, свои интересные и порой даже необычные загадочные места. О чем-то мы узнаем из интернета. Что-то черпаем из телепередач и журналов, что-то увидели сами и можем об этом рассказать. К сожалению, не у каждого есть возможность совершить кругосветное путешествие, и побывать в различных странах и континентах нашего большого и общего дома во вселенной. Но у нас есть возможность вместе совершить хотя бы виртуальное путешествие по Земле. Итак, давайте же отправимся в наш долгий